страшный зверь. Приветствую вас, дорогие зрители канала Рыбалка с Фениксом. Сегодня неожиданный выполз был на небольшую рыбалочку благодаря нашим доблестным электрикам, которые двое суток нас урыжили вообще без света. То есть холодильник не работал. Все, что могло разморозиться, разморозилось. Что могло испортиться, испортилось. Приготовить ничего невозможно было. Поэтому все готовили как в каменном веке, на костре, суп варили на костре, рыбу коптили, ну рыбу коптить как еще можно, на костре, естественно. А сегодня вышли в очередной раз за два дня на рыбалочку, снимать не снимали, потому что камеры практически были все разряжены, флешки забиты, скинуть не получалось, потому что компьютер не работал, света не было. Вот такая вот борьба творилась двое суток, шести э, часов вчерашнего утря, утра до двенадцати, уже пол первого сегодняшнего дня. Вот, э, ну поймали вот такого, такое вот чудо. Э, не пойму, что за чудо, если кто знает, подскажите, вариантов несколько. Или это бычок, или это ротан, или это подкаменщик. Дело в том, что у нас э, в наших речках такое чудо видят вообще первый раз. Видать, из моря зашло. Я не знаю, Каспийское море сообщается как-нибудь с Азовским или с Черным. Бычки там не в дикость, не в новинку. У нас это как-то странно достаточно. Ну вот, такой вот вещь такая рыба вот у него тут такие плавнички такая голова рот такой большой, огромный вот такая рыбина ну, в общем я с вами прощаюсь пока на некоторое время будем пытаться что-нибудь снимать, делать дальше Жара вроде бы спадает, возможно и рыбалка пойдет. А если пойдет рыбалка, значит мы будем снимать, показывать вам новые сюжеты и дальше. А вы пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик. Что-то будет интересное, возможно еще какого-нибудь крокодила поймаем и вам покажем обязательно.